Всем привет на моем канале, сегодня буду готовить тюльпаны из зефира, покажу обзор на насадку и на красители, сухие распылители. Кому интересно, оставайтесь со мной. В основе любого зефира лежит пюре, либо ягодное, либо фруктовое. У меня в данном случае фруктовое, то есть это яблочное пюре. 300 грамм яблочного пюре плюс 150 грамм сахара. Уварила до такого состояния и охладила. Оно у меня с холодильника. И два белка крупных яиц. Здесь у меня маркировка примерно ДВ, Д0. И по граммовке получается примерно 90-95 грамм. Если вы еще не умеете готовить зефир, у меня есть подробный рецепт приготовления зефира ручным миксером. Ссылочку оставлю под видео в описании. Сейчас у вас появится в подсказках. Отправляю все в дежу миксера, соединяю и взбиваю примерно 20-25 минут. Итак, у меня прошло 25 минут. Вот так масса взбилась, вся прям на венчике. Все, сейчас приступаю к сиропу. В кастрюльку я уже насыпала 350 грамм сахара, добавляю 160 грамм воды и 12 грамм агар-агара. Ставлю на огонь и увариваю. У меня на это уйдет примерно 5 минут после закипания. Единственное, что я здесь себе облегчила задачу, я сразу все смешала. Там немножко рецепт отличается, но в принципе результат получается один и тот же. Вот так у меня уже выглядит сироп, я выключаю. С дна обязательно все поднимаю наверх, перемешиваю, чтобы там ничего не осталось. Покажу ориентир на тянущуюся нить. Ниточки такие стекают. Все. Сейчас масса немножко остынет и тонкой струйкой я вливаю в пюреобразную массу. Итак, зефир готов. Вот такой он, стабильный, очень-очень классный. еще раз покажу массу, вот как бы я ее не набирала на лопатку, вот такая она, и клювики вот эти держит, и не падает с лопатки. Основная насадка, которую я буду использовать для будущих цветов, это вот такая насадка тюльпан. Посмотрите, какая она огромная, прям на всю ладошку, у меня ладонь не маленькая, но насадка совсем большая. Здесь диаметр примерно 5 сантиметров. И нашла я эту насадку только в одном месте, у одного человека. Если вы хотите приобрести такую же насадку, как у меня, значит, все контактные данные будут прикреплены под видео в описании и сейчас появятся в подсказках. Также вместе с этой насадкой я приобрела вот такие красители-распылители. Они очень классные. Это сухой распылитель которые наносятся путем нажатия на бутылочку. Таким вот образом. Вот розовый, сиреневый, зеленый и голубой. Такие красители-распылители вы можете также заказать, где и насадка. Ну, она вообще классная. Насадку помещаю в кондитерский мешок. Довольно плотный берите мешок, чтобы он не лопнул при отсадке цветов. Мне понадобится силиконовый коврик. Насадку держу на расстоянии примерно сантиметр от силиконового коврика, давлю, жду соприкосновения, чтобы немножко даже основание стало шире и тяну вверх на 5 сантиметров примерно. Хорошо надавливайте на массу, чтобы были плотные тюльпанчики. Равномерно и немедленно главное, иначе они не получится. Так, у меня тут осталось еще на пару тюльпанов. Оставшуюся часть я окрашу в такой зеленый цвет, будут листочки. Для окрашивания возьму гелевый э, водорастворимый зеленый, буквально пару капелек. Нежный цвет получился, нежный, нежно нежно-зелененький. Насадки, которые можно использовать для листочков, это вот насадка для розы, ею можно формировать листочки, она без номера, здесь примерно на выходе 2 сантиметра. Вот такая насадка тоже для розы. Сантиметра 3 на выходе. Даже, может, великоват будет. Вот такая обычная насадка. Листик. С глубокими прорезами. Это все насадки вот эти. У меня из набора 24 штуки. Эту я докупала отдельно. Она тоже без номера китайская. И вот такая насадка. с Загнутым уголком. Я думаю, что из нее получится хорошие листочки. Сразу отсажу несколько отдельных. Надо потолще делать. Да значит медленно тяну но сильно давлю получается такая башня. И нужно листочки здесь сделать так чтобы вот этот уголок смотрел от цветка наружу так, и сверху немножко в сторону, чтобы он сильно не прилипал к цветочку. Все, тюльпанчики осадила И листочки тоже. Оставляю так стабилизироваться на ночь. У меня пройдет где-то 6-8 часов. Прошло достаточно времени, и зефирки уже можно отсоединять от силиконового коврика. Проще, конечно, это делать на пергаменте. И с пергамента снимаются они тоже намного легче. Ну и здесь, в принципе, тоже никаких проблем нет. Зефир стабилизировался. Точки такие прикольные. Каждый тюльпанчик вот так припыляю сахарной пудрой по бокам, а в серединку не насыпаю. Все, встряхиваю, вот. потом можно кисточкой пройтись, чтобы когда собираете букетик или в коробочку укладываете, чтобы они не слипались между собой. Так, вот эти вот листочки я тоже обваляла в сахарной пудре. Помещаю в контейнер, закрываю и убираю пока в сторону. Они мне понадобятся при сборке букета. Беру красители-распылители. Очень они классно тут вот, открываются. Вот так откручивается. Очень легко и просто. Сначала необходимо взболтать. Затем открываю. И на примере нескольких тюльпанчиков покажу, как распыляется краситель. На расстоянии, такая серединка, вот оттенок создает, получается очень интересно. Можно ближе поднести, чтобы насыщеннее была серединка. Можно дальше. Не забываем встряхивать бутылочку. Вот так, очень интересно. Я сейчас и розовый испробую. Так. отличается по яркости Покажу на примере одной коробочки. Вот у меня такая с фикс-файса. сердечком Я просто уложила пергамент. Подрезала под размеры крышечки, чтобы пергамент не вылазил при закрытии. И укладываю примерно цветочки. Начинаю с одного края. Вот такие тюльпаны получились у меня в итоге в очень красиво смотрится в следующем видео я сделаю букет покажу как его оформить дополнительно сделаю пару порций зефира так что не пропустите следующее видео будет интересно кому идея видео понравилось была полезная ставьте лайки пишите комментарии всего вам самого доброго будьте здоровы всем пока пока